Предпродакшнс представляет Запретная земля В ролях Джессика Блэкмор, Дэвид Мэки, Лорен Браун, Райан Мартиборн Джон Кайл И Джордан Уор. Продюсер – Шерон Рид. Авторы сценария – Хосе Самбрану Касселья и Шерон Рид. Монтажер, оператор и режиссер – Хосе Самбрану Касселья. 1709 год.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 Yeah. Хорошо. Хорошо, увидимся на берегу Я просто хочу... Хочу проверить. Успокойся. Все ли мы взяли? Проверка, еще раз проверка. Аптечку взяли? Точно, проверь, все ли медикаменты на месте. Очень хорошо. Что у нас с вами? Знаешь, Пит, это была... Отличная идея. Отличная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 Ребята, found... по-моему, приехали. Лагерь у лаваши.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 Это здесь. Сыкарно, Джаред. Мне совсем не хочется прилечь. Я мечтаю смотреть чертово кино. Это Аймакс? Слушай, Зак, он все-таки привел нас сюда. Хватит ныть. Hey, Ребята. А вот и коттеджи. Здорово. Отличный тень. Как ты? Прогулка не из легких.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 О, ну и грязища. Шикарно. Пусть девочки вместе примут душу, а папочка посмотрит. Извращенец. Не так?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 придурок. Oh, oh God, У меня чуть ты... сердце не выпрыгнуло. Oh, God, не смог удержаться. Oh, Эй, -э -э, ты yeah. чего? Иногда yeah. ты yeah. бываешь yeah. слишком серьезный. Here, вот. Что? Смотри. Думаешь, это они? Yeah, uh, yeah. Уверена. Yeah. Выброси. Having... Они выглядят счастливыми, yeah. полными жизни. Пожалуй, like... оставлю себе.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 Пойду, найду Джесси, может быть, ей нужна помощь. Ладно. Сума сойти. Что за... Что за черт?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 Джеки, Джеки, иди сюда. Что, что там? Смотри. Ты что-то нашла? Yeah, ты не достанешь мою книгу из сумки? Yeah. Сейчас. Yeah. Спасибо. Oh, wow, Ух ты, so cool. как круто! Yeah. Yeah. Да. Искусная работа. Наверное, hard, трудно like, было вырезать like, эти буквы в камни. Yeah.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 и накажет виновных. Know, Что know, здесь know, все равны? Кажется, в землю нужно воткнуть некий предмет. Kind of... Вроде батарейки или чего-то такого. И тогда это место станет ловушкой cool yeah? для да? грешников. Похоже, ты попала. <laughs> Думаю, нужно вернуться к другому артефакту и сравнить. Господи, это так далеко. Пойдем. Ты серьезно? Да. С ума сошла. Вещи не забудь. Думаешь, стоит уходить далеко от лагеря? Ты мог остаться. Мне нужно еще раз осмотреть артефакт. Потрясающий. Ты самый умный в группе. Уверен, если что-то пойдет не так, у тебя найдется план. Ты ошибаешься. Слушай, кажется, я что-то нашел. Yeah? Да? Это случайно не кружечка, Латта. <laughs> <laughs> Ух wow. ты! Well, В жизни не видел таких бледных ног. <laughs> Зато они богаты. Oh, Черт! You, Должен you сказать, что ты представляешь that собой that's that's that's жалкое that's that's that's зрелище. Да. Оно уже сверкало. Это кожа. Господи, как воняет! Ты всегда нюхаешь все, что нашел? О чёрт! О чёрт! Ты это видел?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 Для чего? А, а ты их нашел Для чего? Да well, Ну, согласно легенде, имена использовали их, чтобы осветить свою землю Если установить их order, в определенном порядке, одно за другое, можно призвать духов земли добрых Good Конечно Круто Ладно. Пока ты тут балуешься с этими палочками, пойду посмотрю, чем занимаются остальные Индианы Джонс. Давай. Ему <связывая> вероятно. <связывая> <связывая> <связывая> Пожалуйста, пожалуйста. Это ты, Зак? Пожалуйста. Hello, эй. Отстань! Почему ты ушел, Жара.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 черт вот черт Двор? сидеть сидеть Жарет Вот дерьмо. Ты в порядке? Да. А это что? Где? У тебя на спине. У на... тебя на спине. на спине. Утром этого не было. Что? Ау! Ау! Ау! Как больно? Да уж, наверное. Выглядит погано. Что? Где это ты поранилась? Не знаю, я ничего не трогала. На что похоже? Черт! Как будто кожа гниет. Что?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 Черт, страшненько здесь. Хоть кино я. снимай. Нет! Нет. Нет.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 Пару. У него была аллергия на все Я должна была делать ему инъекции Строго по часам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 И меня уволили. <свист> меня не обвинили. Но я убила его. Я убила его. Я убила его. Я принесу <свист> воды. <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> Джеки. Шакин Джеки, как ты? О боже! Пит! Джаред. Джаред! Да пошли вы! Yeah, fuck you guys. Идите right. в задницу, ясно? Небось сосете друг у друга! Патеиское яйца, You're я right. слышал, ему нравится. What? За что? Why? За что, Зак?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 старая кошелка ты меня вынудила вынудила меня ты только и делаешь что развлекаешься со шлюхами и всякими мерзавцами все No more. Хватит. More. No more. Достаточно. Больше ты от меня ничего не получишь. Да не волнуйся так же. Ты проиграл на наследство, испортил свадьбу сестры, can, и gotta, продолжаешь can, общаться с этими странными людьми, занимаясь... не знаю чем. У меня с этими людьми бизнес. Я больше не буду субсидировать твой бизнес. Все, Зак. Пока я жива,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 Because... А наоборот. Знаю, Джей.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 Где Джеки? Умерла. А Пит и Джаред? Я не нашел Джареда. А... Пит мертв, да? Да.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 Ч ⁇ Помогите! Помогите! Кто-нибудь слышит? Помогите! Хочешь чайку, милый? Рад меня видеть. Что за черт? Бесполезно.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 Нет. Нет. Ничего не сделала. Что вам от меня нужно?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 Мне нужно. Какого черта вам нужно? Переведенный озвучен компанией 1 ТВЧ по заказу Национальной спутниковой компании 2013 год.